Жаркая погода тянет пермиков к воде. Однако главное, о чем стоит помнить во время отдыха, это безопасность. С начала года, по данным Краевого МЧС, в реках и озерах Прикамья утонули 46 человек. Среди них пятеро детей. Только из-за июнь месяц мы потеряли троих ребят. Именно без присмотра взрослых. Не оставлять детей у воды без присмотра ни на минуту. Бывали случаи, что ненадолго, казалось бы, отвернулись родители, а когда повернуться в воде, ни ребенка нет. Основные причины смерти на воде алкогольное опьянение, неумение плавать, оставление детей без присмотра, а также несоблюдение правил безопасности. Все утонувшие рыбаки не имели на себе спасательных жилетов. Специалисты советуют проверенные способы для того, чтобы самому не утонуть в воде, это не купаться с набитым животом, плавать только в проверенных водоемах, а также всегда иметь при себе булавку, которая спасет вашу жизнь, если у вас случилась судорога в воде. Булавкой вы протыкаете мышцу и судорога сразу проходит. Если булавки не оказалось, ногтем, ткните ногтем, сильно ущипните, сильно надавите на мышцу. Очень часто смертное на воде бывает в результате острого сердечного приступа. Человек перегрелся, ловит эти лучи, потом он входит в холодную воду, перепад большой и а, на сердце идет нагрузка. Поэтому лучше постепенно входить в воду, тихонечко, для того, чтобы организм привык. Безопаснее всего на аккредитованных городских пляжах, рассказывает ВМЧС. Их в Перми пять. Такие объекты очищены от мусора, на пляже дежурят спасатели. С начала купального сезона случаев утопления на аккредитованных пляжах не зарегистрировано. Руслан Пепеляев, Роман Юркин, Евгений Гелев, телекомпания «Ветта».